Проводим опрос среди болельщиков Спартака, да? Возможное назначение Курбан-Бердыева. Еще непонятно, да, то есть назначит или нет, поэтому вопрос острый. Что вы думаете, повлияло ли э, поражение Спартака, был, был, был ли это слив и принесет ли нам плоды, э, если тренером станет курбан -Бердыев? Вопросы, они предполагают ответы, но mm -hmm. отвечают что надо. Я не ждал, как другие, возможно, ждали. Скорейшей бы отставки Оленичева, потому что ну, хороших это отношений Тарас. Во-вторых, я не вижу, чтобы Дима испортил в том спартаке, которым он принял. Мне да, кажется, он, он, он Слушай, ну сегодня было такое спонтанное решение оставить команду без поддержки. Это было решение за то, как команда себя повела в последнем матче э, Еврокубковом, да, который стал для нас, по сути, первым и последним раундом. Смотрел на Ростов. Знаешь, вот. Вот на фратре, на официальной странице, вот на эмоциях я выложил сообщение. Продам абонемент, потому что на это позорь смотреть не хочу. Я не хочу смотреть, как Спартак будет в человека человек обороняться у своих ворот. Это, это не Спартак уже. Как бы, Спартак, конечно, всегда в моем сердце, но, к сожалению, вот сейчас такие обстоятельства что я, ну, я абсолютно против кандидатуры, Спартак не должен я не могу сейчас однозначно сказать, что отставка Оленячева подойдет как плюс а, команде, но то, что команде нужна стрядка, и Берды, и тот человек, который способен на сегодняшний день а, навести в команде дисциплину, а, разобраться с игроками и людьми, которые. А, огромные деньги и просто выходит на поле спустя рукава это однозначно уверенно могу об этом сказать что безоговорочно он нужен команде и слили, слили. тренера должны быть доработать сезон показать все на что способен в принципе уже были задатки показаны но, к сожалению руководство не поддержало угу. что Бердеева мне лично его манера игры не нравится я лично был за Оленчева, всегда придерживая атакующей игры. Я думаю, что основная масса, так сказать, это встретила негативно, то есть зачем нам такой никакущий, скажем, удобный, защитный футбол Рубина, который пропагандировал Бердеев. Конечно же хотели своего Оленчева. Слушай, ну, я думаю, что плюс, потому что я считаю, что он сейчас один из самых сильнейших тренеров в нашей стране. Этот вылет из Еврокубков очень сильно ударил именно по многим болельщикам, потому что, по сути, третья, третья наша попытка сыграть в Лиге Европы в групповом этапе, и вновь она проваливает. У меня много вопросов, в первую очередь, к президенту и в том числе к игрокам, потому что... Тренеры, которые уходят из нашего клуба, достигают хороших результатов с, ну, с другими командами. Наверное, уже об этом стоит задуматься. Гердейв, он тот тренер, который действительно дает результат. Насколько он нужен, подходит Спартаку – большой вопрос. Да? Если уже абстрагироваться, да, понимаешь, что он 15 лет, ну ждем чего-то и прям ждать опять там про тот, про тот историю про спартаковский футбол. Бред, да. Это, ну, нужны результаты. Но... Там трудно, конечно, конечно, мы замесли, но Я так думаю, что мы просто обязаны находиться в тройке призеров. Это 100%. Что будет дальше, я не знаю, но по-хорошему, конечно, команде нужно еще выходить и доказывать э, многое, потому что э, я лично считаю, гол забитый э, крыльем, он не стоит поражения от Айка и, и вылета из Еврокубка. Нам будет языки большой игрокам. Я об этом везде говорил, говорю и буду говорить. Когда с Оленичем должны сейчас все уйти, потому что, в принципе, то, что творилось на Европы, я не вижу в этом большой беды Оленичева или вины. Народ хотел забегания, стеночки, красивые голы, но все, все увидели, увидели, прошло больше сезона, что из этого получилось. Вот. Поэтому, на мой взгляд, очень любопытно было бы сейчас посмотреть на Бердыева, тем более, если он придет там со своей свитой, со своей командой. Есть, мне кажется так. За Насчет Бердыева. Это полное несовпадение менталитетов Нашей Спартаковских. Это мое мнение, потому что мы сторонники острова яркого футбола, футбол Кружевного, на котором, в общем-то, любовь-то и в Спартаку. А взамен того получить сухой, рациональный, расчетливый футбол, сами увидите, как вам это будет, но ну, тяготить. Поэтому я не знаю, брат, что нас ждет. Могу сказать только одно. Круто везет в Спартаку с болельщиком. Очень надеюсь, что игроки задумаются над тем, каково на это, вообще оставаться без поддержки. Я очень надеюсь, что они запомнили сегодняшний матч, да, и поймут, что нужно все-таки быть уверенным Спартаковцам нужно быть, а не казаться самое главное. То есть, одевая майку с ромбом, ты должен выходить и умирать на поле. В прямом смысле, а выходить, биться до конца. Очень надеюсь, что до игроков дошло сегодня, что мы очень сильно недовольны from watching